Ой, ну все. Слава Богу. Я что-то устала, так я столько... Кому не понравилось. Ну, как обычно. Ну, да. Ему даже сыр пойти, ему не понравится. Ему... Да. Коммедр накопает пойти, ему не понравится. Ой, а я, я больше... Ты не, вначале как-то не очень. А потом, конечно, очень, но уже все устали. Ну, зато себе купили всякую дробедень. Дима, тяжело ведь? Нет ли? Ой! арбуз. Возвали. Не треснул? Ну ладно. Ой, аккуратно. В зале не буду показывать. Там все спят. Вот мы опять на этой кухне находимся. Чистота, порядок. Вот молодцы у меня мальчики. Мои мужики. Все здесь на этой квартире и переночевали короче красота а это гастроном вот этот мы сегодня концерт смотрели ночью В 12 ночи вообще кошмар что творится шары спускаются оказывается я думал поднимаются спускаются. Мы вовремя успели посмотреть эти шарики, да? Да. Прикольно, да, Аминка да. а выспалась вчера, душ, а это банну принимали, они а купались вечером, да? да. Хорошо было? Что, нравится в городе? Ага. Да? А что в городе хорошего? Да, дома Дома Ляля. Шары-то спускается. все они все Да, все, подлетали. Вот большой. У -у -у. Вот приблизила видео. И смотрите. они потихоньку так спускаются Высоко были, а маленькие точки были. А сейчас вот и видно. Смотрите, как еще впереди спустились сколько то Все, мы домой, друзья. Дарин, беги. Чуть -чуть так вот мы и гуляем, домой идем. Домой Может, идем едем? Пока идем а Дима поездка? останется Куда, куда, ты там упадешь а Ой, дима, господи Куда пошла? Кольница у а почему... Давай быстрее Почему что? Почему, почему ты только куда садишься, давай Я вечером приеду Проходим через мост. Сегодня день города. День города. Красота. Ой, народ упал. Димка впереди идет с Даринкой. Ну, Давид душа. сумку папе, папе несет, помогает. Папа идет я на расслабоне. Воду, да? <laughs> то есть голяком. Папа идет на расслабоне, говорю, то есть голяком. Да, да, да. А? Воздушный шар. Где? Ай, точно воздушный шар, что Нет. Да, Андрей? не знаю. Просто реклама. А это маленький, конечно. Да, блин. Да, он блин, же больше... Ну, похож, похож. Ну, ладно. Батуты, да? Вся фигня. Реклама Мама, это случилось, мамочки Да? да. Мама, пошла, пошла, пошла. Да, пошла Цветы, цветы, что ли, рассвели в кувшинках? Желтые, правда Куда ты башку-то суешь? А? Желтый, ну-ка Там тамараны стоят. здорово Как корова, и сильна, и сильна, как бегемот.